Здравствуйте! Мы уже видеосъемку. Я Кстати, еще раз удостоверение, что-то мы если мы не желаем вас, ну, как желаете. Ну, желаете, ну, желаете, ну, желаете. это это мои представители, мы представители, мы свидетели также. У нас документов, вы являетесь Так, так подрокол, на основании. и отбуду. Повестка была выписана на повышение, на Я вас предупредил, если я приду, то я приду только со своими, со своими. А мой служебный кабинет для режимного помещения. Ну, давайте, это, я это, не Давайте, сюда, давайте я туда другое. Мы будем разговаривать, или нет? Мы другом Мы будем разговаривать. Повестка. Повестка. Повестка на вас и Я вас предупредил, когда я... Когда я... Надо закон знать маленькую. В устной, в устной форме, форме и в письменной, да. он в устной форме заявляет. Перед тем, как мы с вами будем разговаривать, а от незнания законов, вот у нас бардак пожалуйста, да. Мы тоже в съемки Да-да-да, хорошо, обязательно. Чтобы не было провокации. Присядьте, Присядьте, пожалуйста, поближе. Ближе? Угу. Сейчас, прежде чем, прежде чем общаться, я вам сейчас включу уведомление о возобновлении деятельности комитета города Кунгур и Кунгурского района. Mm -hmm. а, вот. а потом, кому именно мне включать? значит, на вас, да? Давайте, кому? Вы Нет. Угу. Ну, стены они бывали по знакомым и никто. Дознавайте. Дознавайте. А вопрос можно, почему а уголовный розыск занимается кем-то? А, не ФСБ, раздаватель чего я знаю? Отдел дознания. знания. Отдел чего? МО, МВД, России, Кунгурский. Мы сегодня входим в состав оперативного следственного группы. МО МВД. Угу. Следователь дознаватель. Регистрированный тел проверки, в котором поручили нас. А кто поручил? Дежурная часть. Дежурная часть? Ну, дежурные части должен быть в России. Угольский. Угольский. Еще там было? Yeah. Мисс. Mm -hmm. Я не канцелярия. А, я вам на ваше имя написал. Только что. Вы должны ну, у меня его принять. Если вы не принимаете, я просто стою и ухожу. С вами разговора не буду. Потому что я являюсь представителем адвеконного а совета. Представляю интересы народа всего. Вы представляете? Вот я вам говорю. Вы я меня уведомления? Я вас уведомляю. Я вас, если я вас уведомлю, тогда убить. напишите мне, что вы приняли. Вот уведомлением в письменном виде. Заведи руки. Там, встречный вопрос, почему вы объяснили, когда не будете должен... расписываться? Имеет вы, право. Быть, бумажка, Имеет вы... полное право. Да и мы имеем право не расписываться. Нет, а вы, как юридический скиллет, не имеете да? Вы меня вызвали, я вас вызвал. Вы меня вызвали. Вы тоже должны слушать, как вы себя там называете председателя. Мне из Москвы сказали, что вы председатель. Надо же, пишите. Вы приняли этот документ, тогда будет разговор. Если не, не распишитесь, если не примете эти документы... Вы распишитесь моем объяснении. я распишу здесь. Хорошо? Сделка такая. Вот тогда. Вы, вы меня, шан, шан, вы меня шантажируете, я? что Это полиция шантажирует э, простого человека, можно сказать, да? Представитель. Нормально Представитель. вы служите в полиции, да? У -у -у. У -у -у. Вот мои требования. Я вам объявил. Вы у меня принимаете? У -у -у. И с вами разговор состоится. Если нет, я просто стою и ухожу. Статья 3. Федеральный закон номер 3. О полиции. Почитайте, поинтересуйтесь, как вы любите говорить. Загляните в интернет. Посмотрите там. Это вообще? просто в архив ведет. Это, это не это, нам это. даже. Ну хорошо, вот, тем более расписывается. Раз вычитаете, распишитесь, просто вы существующие. Может, вы не гражданин А может вы пишите мне тогда отказ от а гражданства СССР? Я могу принять. Напишите. А по закону как из гражданства должны выходить все граждане? Да. Давайте все свидим вопросы, кто гражданин СНГ, нам надо сделать объяснение по факту вот этой бумаги. И я вышел из гражданства США? Я ваш приму. А что вы из СНГ? уже оттуда вышел. Так, все, нет. я а найди ваши боитесь, провокационные да. вопросы, не буду отвечать. Я не обязан на них отвечать. Ваши провокационные вопросы. Нет. Все вы боитесь, ваши петербургские. То, что вы вышли. У вас там уже целый архив по сотруднику. Мы. Сейчас будем разговаривать по факту, материала проверки. все эти ваши уведомление Мой еще то есть? Нет, нет. Нет, вы распишитесь куда-то, вы предложите его или нет? Что? Документы предлагаются куда-то. А Это вам? Подпись Подпись расшифровку напишите мне. Вы, вы сами напишите своей рукой. Кто расписался просто?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 удостоверение личности по вашему закону. И, кстати, его незаконно нам вручили. Да, Скажу, что он он что подсказывает... Он мне подсказывает, что не Я консультируюсь во время опроса или как у вас зовут? ты со статьей знакомый с какой они тебе тут приветы статью у меня такая не помню я такая ничего не берет оставили еще тебя вызывали уже до прошлого поделились Республика РСПСР, Пермская область. Республика РСПСР. Контакт Контактный телефон? А, утаю эту информацию, не дам. Mm? Утаю эту информацию, свои личные данные, которые я считаю нужными, я вам дам. Которые я не считаю нужными, я вам не дам. А до да, Вы знаете? Я вас прошу в адрес. Прошу Дорог, вас. Воронгор. Не пошла. Дом 15. Квартира угу. 7. Место работы доусности. Должен... Республика. Дальше пишите. Республика СФСР. Место работы должности. Председатель. Исполнительного комитета угу. Совета народов депутатов. По сокращению есть не знаю. Нет, пишите полностью. Комитета Совета народов и депутатов. Угу. Гугора и Кунгурского района Эхо-космир В основании статьи 51 вы имеете право объяснить о том, что против себя и своим Что Сейчас я статья? Теперь я хочу вам показать. Я что вам пис... разъяснена я, статья Я, я, 50... я вам, хочу показать, я вам расписалась в Я вам хочу показать еще документ дополнительный. Угу. Мы не шли на сделку. Я еще раз повторяю, вы что меня шантажировать хотите, что ли? Это ваше Полиция условие? шантажирует, что ли? Это ваше условие, не Это не, мое, условия. Это не мое условие. Это ваше условия. Сейчас вы не сдвигаете Я угу. вам расписала, и, значит, вы тоже расписываете. Что, угу. что такое? Продолжайте дальше. Я продолжаю. Я вам объясняю. Вы голос? Угу. Я не повышаю голос. Вы повышаете. Не повышаю Все этого казуса. Это? Я вам объясняю, что я из граждан СССР, СССР не выходил. Можете почитать. Это справка от грязных. Угу. Вы такую Впрочем? же можете запросить, да. вам такую да, же справку дадут. Потому что нет граждан РФ, есть граждане СССР, РСФСР. Если вам все еще никто ничего не говорит, говорит, это не значит... Это не, не значит, что мы, мы показывали внизу, внизу. Нас пропустили. Витам, сейчас как у вас там Сначала ваши тогда документы рассвет. Странно, вы указали, указали, этот, мы этот, показывали правильно. ему, а не мне. Вы изучили сначала вот эти цифровые документы, которые я оставил в языке всем инструментами. Майор Полит Федор нет. Ну конечно, а зачем ты нас меня документы требуешь? Да, слушай Почему смешно? Нет, если мы из гражданства никто не выходил. Александр, пенсию от Российской Федерации получаешь. Почему ты не указываешь? Пенсию. Российская Федерация это фирма, если вы не в курсе. Откажусь. Ну, еще. А, в ну, я еще родился, в это не пенсия. Да? родился, это пособие к а, Пенсии. По этому поводу, поясните, пожалуйста, что за уведомление? Уведомление о обновлении нет. деятельности да. Верховного Совета. Пенсия знаешь, сколько тут было? Сто тысяч, не меньше, мог, по мальчиком. советским законам. Можно просто объясняю вам, да. то, что вы хотите услышать. Вы проживаете один в Камейкушино? Нет, с детьми. А зачем вам эта информация? Один не проживает или нет? Вопрос. Вопрос Можете указать, что один проживает? Нет, зачем эту информацию? Вам нужна? Один я проживает или нет вот. Это один или нет? Нет, я не знаю Я же и что. Показания по поводу того, что э, я туда отнес э, в электросети, да, угу. я вам дам показания. А угу. за счет того, что касается моей судь... ну, семьи, угу. да, моих личных данных, я считаю, я не должен вам не должен вам да. С кем я Ну Вы же знаете, что персональные данные можем говорить, можем, нет, правильно же. Можно попросить вас? Не ну, конечно. Я вам вопросы не задаю, а то я книгу слушаю. Он отвечает за меня также. Это мое, способны... это мое доверенное лицо, которое защищает меня здесь. здесь способны... На сегодняшний день, на сегодняшнее время. Вы привыкли, что давить на человека проще на одного? Я не думаю. Я с вами хочу пообщаться по заявлению. Я с вами, я с вами хорошо общаюсь. Ну, не ругаемся с вами, правильно? Я просто доходчиво хочу объяснить. Читать писать имеете? Конечно. На учет у психиатра нарколога состоится? Нет. Это к чему? Вот вы мне скажите, пожалуйста, вы э, чем занимаетесь тут сейчас, в данный момент? Вы меня опрашиваете то, что я принес туда, э, в электросети, или э, мою судьбу решили узнать, какую? вы? Хорошо, играйте. 18 года. Рассказывайте, как, если что, принесли в электросети. Спрашивайте, было рассказывать. Ну, да. Подъехать на сколько? А? Подъехали. Не обличена утром вспомнить mm -hmm. после обеда. С какой целью шли в первом мире? Принести Верховного э -э Совета уведомление о национализации. Потом о национализации верховного угу. с... с какой целью? сказать, то, что эксплуатировано у граждан СССР в частном собственности, это считается сделкой незаконной. Это очень уведомление с целью? целью. Вы не Возврата граждан СССР их личного имущества. Государственное, государственное имущество. И незаконно. Народного именно. Возвращено таким для народа имуществом. Э, теми, кто э, завладел незаконно. По вашему мнению, кто незаконно это Незаконно те, кто считают себя э, частными предпринимателями, которые завладели народным имуществом, цель своей выгоды грабить народ. То есть в данном случае это представители ПАО и прм А вы объяснение ПАО Энергию брали письменные. Конечно. А можно с материалами делать Делал еще нет, еще материал проверки. энергии. Здрасте. Я попозже тебе позвоню. Уведомления вы выдвигаете свои требования, да? свои народные требования. Вот в том смысле. Да, в большинстве напротив, в большинстве свой требований. Сейчас руководством, служили в телескоп-проводстве, к его руководителям, с целью обеспечить присутствие должностных лиц на рабочих местах. То есть вы 24-го, но с что планировать. 24-го прибыть туда и переписать и, и, и сделать, и okay. и интервью, все не сделать интеризацию. Интерезацию чего? Всех кассовых аппаратов, что там. Все, что принадлежит народу. Что туда входит -то? Полное имущество. Полное имущество, которым завладели. Имущество такое, что оно в себя включает? Здание, плечи, колени. Для кабинета, жилища, здания, mm -hmm. все, все включается. Mm -hmm. Это все народное. То есть модное административное здание? Конечно. Двадцать четвертого вы в лице председателя. Комиссия да? придет. Комиссия придет. Комиссия. Комиссия. Составили кого? в составе вы не будете. Объясни, не Состав комиссии Состав комиссии членов гонщика на по Ну, Пока да, нет, лишь... а, назначаются еще. То есть комиссии еще не созданы? Нет. нет, комиссии работают, комиссии работают. Я просто не знаю, какая комиссия именно к ней угу. Несколько комиссий у вас да, таких. Да, да. Да. Угу. Как вы считаете Российную администрацию СССР? Электрики Однаглели. вот я месяц без света сидел хотя у меня все уплачено вот этого не, не расследуйте не ищите а зачем я, я четыре а заявления у вас он не залежит до сих пор ноль эмоций ни ответов ни привет они в свои Я спрашиваю, переписываю лицо документ. Ну, как должностные лица. Так, значит, в уведомлении в пункте номер 7 я прошу обеспечить присутствие должностных лиц, ответственных за проведение национализации, национализации, да? да? Ревизии и так далее. Uh -huh. В 24 сентября? Да. Сколько часов? Там, там число Это по московскому деньу. По нашему 13. Так, для чего? Да, для интеллигации. Угу. Да. Нет, для чего должностные лица должны там присутствовать в этот день, в это время? Чтобы передать имущество государству, которое принадлежит народу. Вот это выдающее государственное имущество. Народное. государственного номера, Да все, угу, это честно, это честно, в этот день там будет Присутствует кто от Вас, от Вашей организации? Я говорю, пока не знаю. назначается комиссия, приеду, скажут. Так, значит, будет присутствовать комиссия, да? Гонщика. Будут присутствовать лица, участвующие в комиссии Гонщика. Mm -hmm. Буду присутствовать. Официальный Вот, конечно. ГМ ГМ СССР. Кто именно пока не да? Не состоит. Нет, пока не, не вернулся. Она сформирована, она едет, но где едет, куда едет, пока еще не знаю. Не знаю, кто из членов комиссии ко мне приедет. если не будет такой передачи имущества, что время будет предпринято? Никаких никаких приказов я еще не получал насчет того, что это будет, будет. От кого? Вы я говорю, будет, будет время, тогда увидим. Сейчас я ничего не буду больше добавить по мнению. А что именно будет предпринято а, комитетом <coughs> в лице именно конкретно вас, вы не знаете, если не будут а, вот, указаны мероприятия предназначены? Вы меня сейчас провоцируете вас... на то, чтобы я вам ответил, что будет с теми, кто против меня предназначен, или что? Ну, почему? Ну вот я вам то, что сказал, я вам все сказал, больше я вам показать ничего указаний, не могу. То есть вы не Потому что, подождите, подождите, почему, Киев указания, я говорю, Нет, я назначил комиссию. Комиссия будет Она 24. Вами? Комиссия. Комиссия назначена. 24 числа будет. Будет uh -huh. проходить интервализация, даже если, да? Uh -huh. Она будет проходить 24 числа. Что будет дальше, я пока не знаю и не могу uh -huh. вам сказать. Вы меня сейчас не провоцируете на то, чтобы я вам сказал, что кого-то там расстреливать будет. Uh -huh. Никого расстреливать мы не собираемся. То есть, что именно будет предпринято членами комиссии? Что именно будет в этот день, я не да, знаю. Вы меня а полномочия все? полиции вы знаете? Вы изучали вас? Заставляли изучать полномочия полиции? Я с вами не рассказываю. Ну. Я вам не заберу. А зачем тогда у него проверяли удостоверение? У кого? Я не проверяла. Ну-ка, просили проверить, удостовериться, кто именно. Я с ним не общаюсь, Сам человек не может понять. Да. приглашает? Да. Один? Один? Один понятой? Хотела бы одну вместо двери. Читаем? Вы мне ксерокопию скиньте, пожалуйста, сделайте. Конечно. Угу. Так, читать зачем тогда читать, то не надо читать, а потом почитаем. Надо просто ксерокопию сделать. Подписываю, будете ли вот. с ними читать? Нет. Читать будете? Нет. Вам прочитать? Зачем? М? Вы не сделайте ксерокопию, а почитаю. Ну, сейчас наберет комментозу, значит, угу. Протокол ела, пока что. Вот понятой. Понятой сотрудник. Сотрудник, да, понятой? Или, или вы на пенсии? Я не сотрудник. Вы на пенсии уже? Можно? Я не работаю. Можно удостовериться? Я говорю, вы на пенсии или вы до сих пор работаете? Я не работаю. На пенсии. Но, на пенсии Но вы сотрудники. Да? Я на пенсии, да. Я вот я и спрашиваю. Подойдет? Подойдет? А в законе не сказано? Ведь? Вот я и спрашиваю. Кто не может понять? Давайте пробить ваше знание. Здравствуйте. Здрасьте, все законы. Вот я и спрашиваю, вы сотрудники или рабочие, или вы уже на пенсии? Ну давайте ваше знания проверим. Кто не может быть понятым? В части уголовного судопроизводства несовершеннолетние, работники органов исполнительной власти, наделенные Федеральным законом по Чё такой полиции вы читаете откуда я, я придерживаюсь настоящих законов не ваших каких настоящих с интернета давайте настоящих. Ну, книжку давайте настоящий ну, вот закончился вот, Настоя... только на... настоящих понятно? <св <onda> вот конечно ждем надо нам сотрудников бывших настоящих комедию <свес> Вы понимаете, что вы э, сами себе разрушаете жизнь, разрушаете жизнь своих детей и внуков. Будущего у вас Потому что здесь рабская система управления. Понимаете дело Рабская система управления. вы Как ваши деньги стране? должность Понимаете дело в чем? Дело в том, что они-то все убегут отсюда, а останетесь вы. Они-то они кто? Они олигархи и все такие, которые сейчас грабят народ. Вы не понимаете, где вы служите. Вы же служите частной компании, вы же не государственная организация. Такое понимаете смотрите, дело в чем? Все немножечко. Правительство у нас здесь зарегистрировано в Германии. А курилит ее, соединешь, что ли? Можете перепроверить. Присылает Америка. И СИК-номер тоже Америка присылает. Как Российская Федерация стала под управлением Америки. И почему Российская Федерация – это не страна, а угу. частная компания? Также Верховный суд, смотрите. Все Верховные суды по городам тоже там же все зарегистрированы. У нас коммерческая фирма. Как? не государство. Почему у нас и в, в печати? У государства не должно быть ни на ни Печати, А везде в печатях ни на НЭН указано, потому что как фирмы регистрируются В любой колонии, в любой колонии ставят номер Вот в то же самое даже вооруженные силы, тоже же самое зарегистрировано сами вы просто не знаете об этом До вас, в, до до вас начальство В колонии ИК-40 наши и к 18 тоже там же, все там зарегистрированы в Германии. Начальство, вот которые документы мы начальству предоставляли, вам начальство эти документы не показывают, хотя там написано, предоставить всем копии документов. <свят> документов. Вот даже 7. смотрите, Грязных сам зарегистрирован там. Грязных, Андрей Михайлович Грязных. ДУНС номер, у всех разные ДУНС номера, они не повторяются, СИК номер тоже. Вот перевод на русский. Ну, вот видите, даже здесь написано название, угу. Мы уже не так просто занимаемся. Здравствуйте. Павел Владимирович, Знакомиться с объяснением ротисы? Вы сначала его права прочитайте, объясните его права. объясните его права и отвечаю. Вы приглашены в качестве понятого, опрашивается гражданин, от подписи, от подписи отказывается заставить документы вот, следователю да? или дознавателю у вас паспорт? ты имеешь право отказаться да, просто отказаться, можешь не вы бояться будете подписывать? Объяснить. я <свист> же вам объяснил Подписывай. Подписывай. я же вам сказал не что, что, что не буду я подписывать вы ничего вы слышали что, вы что он отказывался? не может быть понятнее я у даже спросил основании Вот даже на основании того, что он предъявил написано. паспорт... Вы тоже придерживаетесь... Я оплата. еще раз объясняю. На основании того, что он предъявил паспорт РФ, паспорт РФ, да? Александр, есть у тебя документы с собой? Нет, Где, где отказали человеку и сказали, что эти документы сейчас от ОФМФ недействительны. Докажи, пожалуйста, Действительно. Они не имеют права даже из-за печати в паспорте принимать эти документы, потому что он заведомо фальшивый. Ну, и вот и я, фальшивый. Я и говорю, что человек тоже самое. Я раньше не знал, а сейчас я узнал. А узнал я в 2016 году, когда я сделал запрос по гражданству, что я не выходил вот на Заведомо фальшивый документ принимаем. А вот, вот человек, и... человек об этом совершенно не знает даже. Нет, что он и ходит и... с фальшивым паспортом? Как мигрант. Здесь вы ставьте подпись. Нет. Вы оперируете все интернетом, понимаешь? Вы же оперируете все интернетом. Посмотрите в интернете, посмотрите в интернете. Так вы сами это хоть сможете в интернете что-то. Сейчас Пойдем туда, там в фойе, сейчас найдем что-то забирать. Снояк совсем, да?